Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман в сегодняшней нашей очень маленькой рубричке, в которой я буду отвечать на один вопрос или рассказывать о каком-то одном факте. Итак, сегодня я вам расскажу о том, что такое и почему на лодках называют левую сторону и правую сторону порт и старборд. Откуда пошла эта традиция? Порт, как вы понимаете, это часть судна, которая швартовалась в порт. Старборд это та часть судна, правый борт, на котором было такое специальное рулящее весло. Steering board, то есть стирборд. Та часть судна, на которой есть весло для того, чтобы его зарулить боком к пирсу. Поэтому старборд, steering, steering board, steering side это правая часть, на которой заруливали, и левая часть, это порт, которая заходила в порт, и с нее шли все швартовые на берег. Друзья, выпуск подошел к концу. Проверьте, подписаны ли вы на наш канал, поставили ли вы лайки. И не, не бойтесь, комментируем, задаем вопросы, спрашиваем, что еще вы хотите интересного и нового узнать. До встречи через несколько дней. Пока!